Добрый день! Евгений задает вопрос. Я из Башкортостана. Как можно договориться с администрацией, чтобы сократить срок аренды и возможно ли это? Чтобы потом участок приобрести в собственность. Итак, у нас вопрос как бы состоит из двух частей. Первое это можно ли сократить срок аренды и нужно ли в принципе это делать? И второй вопрос касается выкупа земельного участка, приобретения его в собственности из аренды. Относительно возможности сроков сокращения срока аренды земельного участка, необходимо обратиться к статье 39.8 земельного кодекса. В пункте 8 данной статьи определены виды сроков аренды, которые могут применяться при заключении договоров аренды земельных участков. В содержании пункта 8 перечислены все случаи и виды сроков аренды, на которых можно получить земельный участок. В частности, в этом перечне есть сроки, которые определяются в виде диапазона времени. Например, вот под пунктом 1. Договор аренды может заключаться на срок от 3 до 10 лет. В пункте 2 срок аренды может составлять до 49 лет, то есть буквально от любой даты, от любого периода до 49 лет в этом интервале по данному пункту можно заключить договор аренды. Но есть сроки, установленные в этом же пункте, которые определяются точной, точным периодом времени. Например, в пункте 3 договор аренды заключается на срок 20 лет. 20-летний срок аренды возможен в случае предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства или земельного участка в границах населенного пункта для ведения личного подсобного хозяйства. Таким образом, в законодательстве напрямую нигде не установлен запрет на внесение изменений в договор в части сроков аренды. Но выразимся более корректно, мне не встречались в законодательстве такие нормы, которые бы ограничивали право сторон изменять срок аренды после заключения договора аренды земельного участка. Поэтому, скорее всего, такая возможность есть при наличии доброй воли со стороны как арендатора, так и арендодателя в лице администрации. Но при этом нужно исходить, что срок аренды может изменяться в том диапазоне, в котором определено в пункте 8 статьи 39.8 Земельного кодекса. Условно говоря, если срок аренды установлен в определенном диапазоне, который зафиксирован в указанной статье, то я полагаю возможное изменение срока аренды земельного участка по соглашению сторон именно в том диапазоне дат и периодов, которые установлены в данном законе. Если же, как в пункте 3 статьи... 39.8, установлен точно фиксированный срок, то есть 20 лет в случае предоставления участка ДЖС или ЛПХ в границах населенного пункта, то в данном случае я полагаю изменить срок на меньший, будет являться формально нарушением указанной нормы, и я не уверен, что даже заключение пох похожего соглашения может считаться законным. И вторая часть вопроса касается приобретения земельного участка из аренды в собственность. Как правило, такая процедура осуществляется в виде выкупа земельного участка из аренды. Данная процедура, вернее, основания для проведения данной процедуры, скорее всего, стоит искать в статье 39.3 Земельного кодекса, где в пункте 2 приведены перечень оснований, по которым можно приобрести земельный участок в собственность, то есть приобрести его у администрации без проведения торгов, то есть без аукциона. Автор вопроса, к сожалению, не указал, какой именно конкретно земельный участок, в отношении какого земельного участка он задает вопрос, но будем исходить из того, что скорее всего речь идет о, как и у большинства граждан, земельном участке под индивидуальное жилищное строительство. И что здесь нужно понимать, то есть если земельный участок у вас находится в аренде и вы на земельном участке построили здание сооружения, ну как правило дом, то есть объект, который является недвижимым имуществом, зарегистрирован в Росреестре, то есть внесены записи о правах в виде собственности на здание в Единый государственный реестр недвижимости, то у вас в соответствии с пунктом 6 статьи 39.3 возникает безусловное исключительное право приобрести данный земельный участок в собственности за аренды, поскольку на нем располагается ваше здание, собственником которого вы являетесь. При этом каких-либо ограничений, которые бы устанавливали, например, необходимость истечения срока действия договора аренды земельного участка, на котором располагается это здание, либо еще какие-то другие ограничения, связанные сроками, со сроками аренды земельного участка, в указанном пункте не установлены. Иными словами, не имеет значения период срока аренды земельного участка, который истек, либо который остался для реализации своего права на приобретение в собственность земельного участка под зданием домом, находящимся на сооткlikeтном Соответствующем земельном участке. Таким образом, если у Евгения вопрос стоит о приобретении земельного участка по указанному основанию, то есть под зданием или домом, то заморачиваться со сроками аренды земельного участка с их сокращением нет абсолютно никакого смысла, потому что в данном случае сроки, как я сказал, аренды земельного участка никаким образом не влияют на реализацию права на выкуп земельного участка по указанному основанию. И в завершении необходимо отметить один очень важный нюанс, который нужно понимать, особенно в свете вот заданного вопроса. То есть необходимо учитывать следующее. Есть некоторые основания приобретения земельных участков в собственность, они, например, не связаны с арендой. например участок получили в безвозмездное пользование на определенный срок, как правило до 5-6 лет, и после этого, если человек пользуется данным земельным участком на законных основаниях, то есть правильно его использует и выполняет те условия, как правило это связано с работой по найму в определенном населенном пункте, то по истечении определенного времени этот гражданин имеет право получить земельный участок в собственность. Вот здесь нужно понимать важный момент. Реализовать свое право на получение земельного участка в собственность на основании заключенного договора безвозмездного пользования можно только в период, пока этот срок договора безвозмездного пользования не истек. То есть иными словами, если срок договора аренды безвозмездного пользования истек, то может быть утрачено право на приобретение земельного участка в собственность. Поэтому, как правило, пользователь земельного участка будь то арендатор либо Безвозмездный пользователь не заинтересован юридически в том, чтобы сокращать срок аренды земельного участка или безвозмездного пользования земельного участка, потому что этот срок никаким образом не препятствует реализации его права на получение земельного участка в собственности. Поэтому нацеливаться на сокращение срока аренды земельного участка либо срока безвозмездного пользования земельного участка нет абсолютно никакой юридической необходимости. Если было полезно, ставьте лайк, делитесь данным роликом, задавайте вопросы в комментариях. Увидимся в следующем видео. В описании под видео найдете ссылку на статью «Срок аренды земельного участка от 1 года до 49 лет». В этом материале описаны более 20 видов сроков аренды земельного участка. Поэтому, если не хотите читать земельный кодекс, можете воспользоваться готовой статьей.